Недели две спустя все эти вещи опускаются в глубины вашего мозга и полностью забываются. Психолог из Калифорнийского университета провел исследование, и оно показало, что люди, которые пишут о том, за что они благодарны, более оптимистичны и лучше относятся к своей жизни. Это даже может побудить вас к более активным действиям, например, заняться спортом, что еще больше улучшает психическое здоровье и благополучие. Номер два. Детокс социальных сетей. Знаете ли вы, сколько времени вы проводите на социальные сети в последнее время? Прокручиваете ли вы день за днем? Перед лицом пандемии больше людей, чем когда-либо, смотрят на экраны своих телефонов и социальным сетям для получения социальной поддержки. Но наряду с этим возникло множество негативных аспектов, такие как чувство неадекватности, фома, чувство изоляции и самопоглощенности. Исследование АПН, проведенное в 2018 году, показало, что сокращение пребывания в социальных сетях до 30 минут в день может значительно уменьшить чувство тревоги, депрессии и проблем со сном.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 Медитация также является отличным средством для детоксикации. Она может повысить уровень самосознания, помогает сосредоточиться на настоящем и уменьшить негативные эмоции. И не только это, но и то, что медитировать можно по-разному, например, тайчи или йога, выбирайте на свой вкус. И номер шесть- физические упражнения. Вы любите беговые дорожки? Или бегаете по местному парку? Неважно, какой у вас режим, важно намерение,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 Вырабатывая привычку к физическим упражнениям, вы сможете улучшить свое физическое и психическое состояние, что в свою очередь повышает вашу уверенность, оптимизм и снижает уровень стресса. Привычки – это не одноразовые побеги, это последовательные, привычные действия, которые можно развить с помощью правильного мышления и решимости. Стремитесь избавиться от плохих привычек и выработать хорошие, даже если вам кажется, что ваше продвижение вперед идет медленно – это отличный шаг в правильном направлении.